Дорогие друзья, неожиданная встреча. Только-только да. расстались после потока. Ширин, Асхат. Всем привет! привет. Да. Но мы встретились не просто так, а для того, чтобы передать эстафету от одного потока к другому. Этот поток, который прошел в Казахстане, оказался настолько мощным и сильным, что он за собой потянул уже целый процесс да. и вот мы сейчас э, хотим э, передать эту эстафету Ростову-на-Дону, где будет проходить следующий поток в конце этого месяца, вообще богатый на потоке этот э, месяц. А, Асхат, вот ты первый раз прошел поток, да. что у тебя за ощущение, что вообще за э, результат? Сказать, сказать правду или... Говорить правду. Я буду говорить как есть, да, я люблю говорить прямо, открыто. Сами я занимаюсь тренингами, работаю с детьми, с подростками. И за свои 33 года я посетил много тренингов. И самым таким, наверное, ярким тренингом в моей жизни был в Сингапуре. Пятидневный тренинг у Тони Робинса. И я тогда понял разницу между подходом западных тренеров да, и вот наших вот, постсоветских. Вот, э, казахстанских, российских тренеров. И я признаюсь честно, только Александр Александрович, без обид, я думал, мы приедем на поток жизни и будем так сидеть, советский. слушать, так да, вот да, вот да, часовые, двухчасовые лекции, засыпать, записывать. Вот у меня были такие ощущения. Но когда я приехал, я увидел, что да, мы сидим, но энергия, вот уровень энергии, он был не хуже, даже может быть выше, чем тренинг Тони Робинса. Потому что каждый делился своими впечатлениями, каждый делился своей историей, искренней, откровенной историей. Что он Человек проживал очень глубоко, очень, глубоко, очень искренне. Ну, то есть Анатолий Александрович он настолько расположил всех участников да, к именно такому групповому процессу, что каждый делился сокровенными, какими-то своими болями, проблемами, делился позитивными историями. И когда была вот медитация, да, там происходили, происходили просто чудеса. Да. Это, это было очень круто. И ожидания, а, реальность превзошла мои ожидания от тренинга. Я вот так, если коротко сказать... Благодарю. Да, это было а, круто. Даже для меня, который прошел уже более 30 потоков жизни, <свят> этот тренинг тоже оказался очень мощным. За короткое время удалось людей практически нулевых, во многом нулевых, вывести в такое состояние, такое осознание, в такие глубинные процессы, что дальше у них жизнь будет явно другая. И мы создали вот этот вот поток жизни, который получится у каждого по жизни пойдет новым качеством его жизни. И уже пошло. Вот всего несколько дней прошло, уже такие отзывы, да. у людей пошли уже серьезные изменения. Давайте, как я еще добавил бы, а, в первый день, когда я приехал, я видел 55 взрослых таких уставших, да, да, да. хмурых людей, серьезных, которые вот пришли обучаться. Через 10 дней я видел 55 детей да, да, с улыбкой на лице, с сияющими глазами, что-то бегать, прыгать и обнимаются, шутят. Вот, ну, реально дети. Это возвращение к истокам, наверное, угу. да, к истокам своей души, к первоначальному своему виду, когда мы были живыми, жизнерадостными, были как дети. И вот 55 детей, людей стали настоящими детьми. Да. Высокая центка. Твое впечатление? Знаете, очень схожи на самом деле с хатом. То есть я приезжала, вообще у меня не было никаких ожиданий. Я думаю, ну да, посидим, какие-то вот полезные вещи от вас послушаем, действительно нужные, на которые... что что-то запишем. Но я прожила в прямом смысле большую маленькую жизнь на хатоке, вот на, на нашем тренинге. Это было настолько глубоко, настолько мощно, что я до сих пор даже вот когда об этом говорю, я понимаю, что ну не хватает слов, я до сих пор это проживаю, у меня какие-то такие открылись эмоции, чувства, что-то вот такое вот сокровенное, что теперь я прям хочу, чтобы каждый, вот каждый человек, у кого есть вот это вот желание, кто действительно хочет почувствовать на себе вот этот вот дом. И после он просто доверился, пришел на поток жизни и почувствовал сам, насколько это мощно. Благодарю, друзья, за такую оценку, потому что действительно для меня, даже для меня, прошедшего много, uh -huh. этот тренинг был особо показательным. Он уже волшебным был. И это не просто он такой, а потому что, наверное, я уже такой. И даль... дальше я план не снижаю. Mm -hmm. uh -huh. Следующее, mm -hmm. <смех> вот мы передаем эстафету Ростова-на-Дону. Следующий поток, я думаю, будет уч... учтет весь этот замечательный опыт, который был в Казахстане. И я пойду еще дальше. У меня уже есть идея еще более усилить этот процесс. Потому что там есть ресурсы, ты знаешь. То есть... mm -hmm. Причем в потоке, что интересно, ресурсы раскрываются чем дальше от его окончания, тем больше и больше ресурсы открываются. Поэтому он еще будет работать целый год. Целый год будет работать и на создание нового качества жизни. Так что, друзья, благодарю вас. Еще я хотел бы дать совет вот тем, кто приедет на поток жизни в Ростове-Дону. Попробуйте взять с собой мужа, жену, то есть поехать парой. Я честно, да. я немножко жалею, что я приехал один, что супругу с детьми оставил дома. Надо было как-то вот придумать и вот прям все семьи приехать, чтобы вместе в паре вот выйти на новый уровень. Я смотрел на другие пары семейные, я думал, почему я здесь один нахожусь? Мы должны были вместе, рука об руку, пройти это и выйти на новый уровень мышления, новый уровень э эмоций, энергии. Угу. Так что советую, приходите парами, приходите вместе. Да, ты четко подметил, потому что парой. Прохождение этого потока ⁇ это вообще вышка. Да, да. Да. Но я хочу тоже подметить, у кого еще нет пары, кто, например, одна женщина или один мужчина, приходите все равно на поток. После потока вы обретете <с это внутреннее чувство, вы пойдете дальше, у вас откроются дороги, неважно, в паре вы или вы один. Просто доверьтесь и приходите к мастеру. Хорошо. Все. Благодарю Казахстан.